Всем привет, с вами Алексей Иванов, директор по знаниям интернет-бухгалтерии «Мое дело». Иногда отношения предпринимателя и налоговой инспекции настолько обостряются, что единственным выходом видится смена инспекции. Это можно сделать, только поменяв адрес регистрации, организации или ИП, но если выяснится, что так вы хотите скрыть налоговые проблемы, в регистрации могут отказать. Сегодня расскажу о переводе бизнеса из одной налоговой в другую и про то, какие риски из этого могут последовать. Государственная регистрация бизнеса привязана к месту нахождения исполнительного органа. В организации это может быть место ведения основной деятельности, либо адрес проживания руководителя или учредителя. ИП всегда регистрирует по прописке физлица. Адрес регистрации вносят в единые государственные реестры. ЕГРЮ для юридических лиц и e для индивидуальных предпринимателей. Нельзя просто сменить налоговую без изменения адреса регистрации. Переезд будет законным, если на новый адрес компания переводит деятельность, рабочие места и фактически будет вести там бизнес. На практике же часто переезжают по другим причинам. Чтобы уйти от уплаты налогов после проверки, чтобы избежать выездной налоговой проверки, чтобы снизить налоговую нагрузку, применив льготные ставки другого региона, ну и, наконец, просто чтобы уйти от придирчивых инспекторов. Важно понимать, что переход в другую инспекцию не поможет сбежать уплаты налогов, потому что старая налоговая передаст все ваши налоговые долги в новую. И если старая налоговая успеет вынести решение о выездной проверке в отношении вашего бизнеса до того, как в внесут запись о смене адреса, она будет проводить проверку, несмотря на ваш переезд. В качестве альтернативы они могут привлечь к проверке сотрудников новой инспекции. Но и в этом случае им передадут все материалы. А вот сэкономить на налогов, выбрав регион с льготными тарифами, не возбраняется. Главное, чтобы переезд при этом не был фиктивным. Чтобы перейти в другую инспекцию, организации надо зарегистрировать изменение юридического адреса в игру Это занимает почти месяц. При смене юридического адреса есть много моментов, которые зависят от типа устава, от формы собственности, полномочий директора и от того, меняется ли регион. ИП при смене адреса прописки никакие документы подавать не надо. Миграционная служба сама сообщит об этом в инспекцию и через 15 дней в ЕГРИП внесут запись о смене адреса. Но процесс может затянуться. Через три недели лучше проверить сведения на сайте ФНС по своему ИНН. И если увидите старые данные, а вам уже пора платить налоги или сдавать отчетность, подайте в налоговое заявление по форме R24001. Удобнее всего это сделать с помощью нашего сервиса, ссылка на который будет под видео. Пока в EGRU и EGRIP не внесут изменения, сдавать отчетность и платить налоги нужно в старую инспекцию. Перед тем, как принять решение о государственной регистрации бизнеса по новому адресу, налоговая проверяет причины переезда. В законе о государственной регистрации говорится, что проверку проводят, когда есть сомнения в достоверности сведений. Ну, на практике же проверяют всегда, когда бизнес хочет сменить место регистрации. Особенно, если компания уходит в другой регион. В ходе такой проверки налоговики могут проводить осмотр помещения по новому адресу, привлекать специалистов и экспертов, приглашать на беседу руководителей и всех, кто что-нибудь может знать об обстоятельствах смены адреса. Ну и, конечно же, использовать при проверке документы и сведения, которые получены от государственных органов и заинтересованных лиц. Если инспекторы найдут какие-то противоречия и ошибки, то возьмут паузу на месяц, и будут проводить дополнительную проверку информации. Решение о приостановлении государственной регистрации направят на ваш электронный адрес в течение одного рабочего дня после принятия. Причины приостановки госрегистрации могут быть такие. Недостоверные сведения об адресе. Заявленные виды деятельности невозможно осуществлять в квартире, если компанию регистрируют по прописке директора. Неполный пакет документов. Ошибки в заполнении документов. Во время проверки разрешается исправлять ошибки, доносить нужные документы и давать пояснения. А вот список причин, по которым налоговая откажет в регистрации по новому адресу. Пакет документов неполный. Перечень документов указан в статье 17 Закона о государственной регистрации номер 129 ФЗ. Документы заполнены с нарушениями или не по тем формам. Документы подписал тот, у кого нет на это права. В платежном поручении на уплату госпошлины указан неверный код бюджетной классификации. Указаны не все реквизиты и детали адреса. Например, если помещение поделено на офисы и в нем зарегистрировано несколько фирм, надо указать именно тот офис, в котором вы будете вести деятельность. Установлена фиктивная смена адреса. Например, инспекторы при проверке выяснят, что компания не ведет деятельность по адресу или это адрес множественной регистрации. Если причина отказа в неполном пакете документов или некорректном их заполнении, то ошибки можно исправить в течение трех месяцев без повторной уплаты госпошлина. Удачного вам переезда!